Всем привет! Всем привет, дорогие друзья, ребятушки! Сегодня хотелось поздравить вас, как говорится, с, с масленицей. Вот. С воскресенье воскресенье. Да, ребята, простите нас там. Кому что-то. Что, что мало видео <с снимает? <с будет стараться. Видео больше. Ладно. Надо уже все прощения у ребят просить. Хейтеры там есть у нас. Ага. Хейтеры, простите да. нас. Вот. Дерзкая киска, от откомментируй. Ой. Читаем, читаем комментарии. Давайте за ваше здоровье, ребятушки. Ведаем блинчиков. Тут жена сегодня постаралась. Со сметанкой сейчас. Все? Да. Продегустирую сама. О, еще один прибежал дегустатор. Также ребята сегодня ходили на этот, на масленицу в город. Покажу вам немножко кадров, так сняли. Так что ну там. Музыку свою наложу, потому что YouTube не разрешает, теперь монетизацию запрещает, короче, на канал и блокирует видео, если там авторское право нарушено. Так, немного кадров сейчас вам покажу, чуть попозже, как происходило у нас вообще в городе Масленица. Масленица была в парке культуры, мы не дождались сжигания Масленицы уже, очень все долго. Но в том году мне больше понравилось, чем в этом. У тебя как, за? У еда. А? Ладненько, все, ребят, не переключайтесь. что, ребят? Не буду. Что сегодня будем готовить вот этому троглодиту? Слышите? Не буду. Значит, папа, мы начнем вот такие. Не буду. Этого. Вот такие будут у нас отдельные утворения. Пока. Почему пока? Потому что сейчас возьмем яйца. А, я у тебя а должим. Мне не надо. Мама, я куриная не посмотрю Молодец Ребята, пойдемте Ребята, пойдемте посмотрим Ребята, пойдемте, хорошие курочки с петухами О, наши он наш красавец ходит. Один петух, а второй. Так. Так, вот удивительно. Ну, это куриное яичко. С куриное яичко. Ну, два яичка. похоже. Нет, не похоже. Пойдемте делать. Не рюм мужа яйца. Слышишь? Забиваем. ой слабенькие то какие ой, не шкарлупка, вот а так О! плохо это коробреда да да да да Что-то за чеснок-то покажи, я что-то такой раз вижу. Что-то что сухой засунул. Не натуральный надо, слышишь? У а тебя тоже полон не натуральный. Слышишь? Да. Так, чок, конечно, посолить. Муж просто повара готовлю я. Майонез туда надо положить. Перепелки больше не несутся, потому что они у нас все находятся вот здесь. Все, это наши перепелки. Мы их оформили. Берем обычный. Мы. Мочки надо? Ну как вы думаете, Лена Аркадьевна? Вы же готовите, а не я? Да, вы я не тут. <с destroyed> что так? А, ну да, мы шпили. А реально да. будет все вкусно. Ты а правильно, потому что они живут по Это вот счастье берем. Несем. <с Открываем. Масло наливаем. Теперь берем включаем. <связывая> так, тебе такого кусочка хватит? Нет. Тебе хватит, мне нет. Ты же у нас надеетесь. <связывая> О, вот этого папе хватит. Да пополам разрешат то а ты чё? Я сейчас как залеплю туда его. <соценно> Опасно. <соценно> Давай уже делай быстрее. Чё пузо голодное? Нет. Пленка, пленка заканчивается. Рубрика жена готовит Вообще бы еще панировочные сухарики Были бы, но у нас их нет Мы забыли купить их Думаю нормальный центр получает Сейчас снимем дегустацию а вы... Пожалуйста кушайте, Не, не пожалуйста. отравлено? Отравлено <свят> Сейчас, ребятки, быстренько продегустируем, что там у нас жена приготовила Пожалуйста. О, спасибо. Сейчас быстренько продегустируем, ребята. И пойдем перепелку бивать. Ура! Нет, и пойдем замонтировать видео. Ура! Короче. Видео замонтируем, пойдем Я их спать. уйдем сегодня. Там осталось у нас перепелки, да. уже замучились. Да, уже зло... все. Ну Слушай, они мягкое так отрезалось, хорошо. Вот, вот что у нас там получилось. Короче, вот горячая ну, прожарилась ну Кость попробуй продегустируй ну да подожди, ты на видео хоть продегусти <laughs> не успел снять на, давай, ребятки Малой посмотрим. Что там? Попробуй. Только честно говорю. Вкусно? Он не понял, ему еще надо. А, еще надо? Конечно. Чего? Невозможно передать. Невозможно Ой, передать не чего? Пусто. А, ну это ладно. На, попробуй сама дай. Ну, отпусти пока филку на плен. Mm -hmm. Чесночка побольше бы еще. Вообще бы вы высоту. Раслабься-то бы быть нельзя. <свят> <Слышно>. <свят> так, ладненько, ребята, заканчиваем уже это видео. Как говорится, поздравляем. Всех, с масленицей. Может, перебьется, жена поест. Это в чувстве ему не надо. Он у меня на диете, он у меня худеет. Все, давайте, ребята, передаем. Да. Всем пока-пока. Если интересно, подпишитесь. Ставим пальчики вверх. Давай еще, Дана.